Школа иностранных языков это выгодный бизнес. Одна школа может приносить до 20 тысяч долларов в месяц. В этом видео расскажу, как открыть школу языков, которая будет приносить прибыль. Поделюсь, как привлечь клиентов и удержать их. Какие затраты будут и на какую прибыль вы сможете рассчитывать. И как системно организовать работу, чтобы бизнес работал на вас, а не вы на него. Я с 1999 года, занимаюсь бизнесом в сфере образования, основал более 20 образовательных брендов. Среди них школа английского и Я открывал наши школы и школы по нашей франшизе в 30 городах 4 стран. Поэтому я знаю, о чем говорю. Также я получил 4 высших образования, 3 из них за границей. Я владею образовательным агентством по обучению за границей и посещаю десятки языковых школ в разных странах мира, чтобы изучить их опыт. Я верю, что благодаря этому видео в наших странах появится больше школ иностранных языков и больше людей сможет выучить язык. Владельцы школ смогут заработать, занимаясь хорошим делом. В настоящее время Россию, Беларусь, Украину по уровню владения английским языком можно отнести к аутсайдерам в Европе. Ситуация будет меняться, ведь по данным Высшей школы экономики, владение английским языком позволяет увеличить зарплату на треть. Успешная школа иностранных языков должна уметь, прежде всего, привлечь клиентов и удержать их чтобы они были удовлетворены качеством обучения и продолжали учиться. Открытие школы важно начинать с привлечения клиентов. Привлечение клиентов можно разбить на несколько шагов, тогда процесс будет проще. Первое. Клиенты должны узнать о вашей школе и обратиться к вам. Второе. Они должны захотеть попробовать ваши услуги, записаться на пробный урок. Третье. По результатам пробного урока они должны захотеть остаться в вашей школе. Основными источниками привлечения клиентов являются: первое – это поисковая оптимизация, когда клиенты вводят в Google или в Яндекс запрос, например, курс английского в Москве и находят вашу школу. Второй источник – это контекстная реклама, это реклама, которую предоставляют поисковые системы для своих клиентов. Третье – это социальные сети когда мы размещаем рекламу в социальных сетях и получаем клиентов оттуда. Когда работаете с соцсетями, обращайте внимание на конечный результат. Конечным результатом тут является продажа. Очень часто маркетинговые агентства предлагают услуги по таргетингу, но они не готовы отвечать за результат. Вы можете инвестировать тысячи долларов в маркетинг, и это вам ничего не принесет. Четвертое – это работа с сайтами и партнерами по CPA-модели, когда вы платите партнерам за готовых клиентов. Также эффективно работает email маркетинг и маркетинг мессенджеров. Важным источником клиентов также является телемаркетинг. Это когда мы обзваниваем клиентов, которые уже к нам ранее обращались, или просто новых клиентов, которым может быть интересно наше услуга. Для того, чтобы клиенты находили вас в поисковых системах, важно, чтобы у вас был хороший сайт в интернете. Очень сложно будет продвинуть одностраничный сайт, поэтому нужен сайт полный контента. Мы, когда продвигаем наши франчайзи, используем наши большие сайты и создаем там поддомен для этого конкретного города. Это помогает нам находиться в топе поисковых систем. Итак, вы сделали, чтобы о вашей школе узнали и клиенты к вам обращаются. Следующий важный этап, чтобы те клиенты, которые обратились с вами, захотели прийти к вам на пробный урок. Чтобы это произошло, важно, чтобы ваши специалисты и менеджеры владели продуктом и оказали качественную консультацию вашим клиентам. В этом вам помогут скрипты и обязательная оценка качества работы ваших менеджеров. То есть звонки ваших менеджеров и все общение с клиентом ваших менеджеров должны записываться, анализироваться и оцениваться. Также важно, чтобы их зарплата зависела от результата. Это будет мотивировать их лучше оказывать услуги. Запись разговоров с менеджерами. Их оценку позволяет сделать CRM-систему. Например, мы для себя и для наших франчайзи предоставляем в такую систему, которая позволяет оценивать качество. Почему важна оценка конверсии на этом этапе и на всех последующих? Конверсия может отличаться до 50%. И просто убрав плохих менеджеров, поработав над их обучением, вы сможете увеличить прибыль вашей школы. Вы удивитесь, после прохождения нашего обучения конверсия возрастала в 10 раз. Если вы увидите, что у одного человека конверсия постоянно низкая, нужно попробовать тебя обучить. Если не получается обучить, то отстранить его от работы. Отстранение не значит, что это плохой сотрудник. Отстранение говорит о том, что человек не создан для этой функции. Он может не уметь продавать, но он может быть классным преподавателем. Поэтому важно, чтобы на каждом шаге взаимодействия с клиентом у вас были четко прописаны регламенты работы с ним, были хорошие качественные скрипты. Такие скрипты мы передаем своим франчайзе и регламент. Для открытия школы и формирования групп важно, чтобы у вас был большой поток заявок. Потому что если к вам придет всего 10 заявок, один клиент захочет учиться вечером, второй утром, третий захочет заниматься три раза в неделю, кто-то захочет 2. У кого-то будет уровень А1, у кого-то Б1. Из 10 человек вы просто не сможете сформировать группу. Нужно как минимум 50 человек, чтобы вы могли сформировать группу и школа была прибыль. Поэтому на первом этапе важно вложиться в маркетинг и привлечь этих 50 человек. Дальше уже шаг за шагом к вам будут добавляться новые клиенты в существующие группы, и школа начнет жить. Высокое качество обучения позволяет нам, прежде всего, привлекать много клиентов по рекомендациям, тем самым снижает наши затраты на маркетинг. Второе. Высокое качество обучения позволяет нам увеличивать LTV клиента, то есть клиент остается с нами дольше, платит нам больше, таким образом мы зарабатываем с одного клиента больше и клиент удовлетворен. Качество обучения в языковой школе базируется на хороших преподавателях. Основой качественного преподавания является обучение преподавателей, мы инвестируем средства в обучение наших преподавателей, у нас есть собственный курс для обучения преподавателей который позволяет нам повышать продолжительность обучения одного клиента в нашей школе. Мы выбрали себе лидирующую в мире Оксфордскую коммуникативную методику. И мы передаем своим преподавателям эту методику с поурочным планом занятий для того, чтобы обеспечить качественный результат и помочь слушателям достичь их целей. Не стоит слишком много инвестировать в ремонт и в дизайн, потому что в конечном счете это повлияет на стоимость вашего обучения. Многие клиенты не хотят переплачивать за супер навороченные элементы дизайна. Большая часть слушателей хочет еще пообщаться, встретить новых интересных людей. У нас есть клуб игры в мафию на английском языке, который собирается каждую пятницу вечером и играет в мафию. Есть клуб любителей кино, которые вместе смотрят фильмы и обсуждают, что же в них было сказано. Есть клуб общения с иностранцами, где мы собираем иностранцев, которые учатся в наших школах, русского как иностранного, Туда приходят слушатели школы английского, и они вместе общаются, узнают культуру друг друга лучше. Открывая школу по франшизе, вы сэкономите на многих вещах. Например, на создании сайта, настройки CRM-системы, прописывание скриптов, продумывание системы мотивации. В то же время вам придется заплатить паушальный взнос. Если вы планируете открыть школу по нашей франшизе, стоимость открытия составляет от 10 тысяч долларов. Из них паушальный взнос займет от 5 тысяч долларов. Остальные 5 тысяч долларов у вас уйдет на первичную рекламу, на аренду и ремонт помещения, на закупку оборудования. Если вы планируете открыть школу языков, я предлагаю вам скачать план открытия школы по ссылке под этим видео.